Глава Петербургского горизбиркома остался без премии по итогам организации президентских выборов. Об этом сегодня заявил центра избиркома Николай Булаев, добавив, что есть серьезные замечания к работе городской комиссии. Какие уточнять он не стал, но в ближайшее время подробные выводы по возможным нарушениям и обращениям граждан должен сделать десант ревизоров из ЦИК. и, Скорее всего, там недовольны уже вовсе не 9 тысячами горожан, которые через новую систему мобильный избиратель якобы открепились от своих участков по несколько раз. Реконсмен 59. Эти факты выявили еще в преддверии выборов. А вот уже после открылись еще более удивительные данные. Перед голосованием 400 с лишним тысяч петербуржцев, согласно заявкам в системе, Решили сделать выбор в других регионах и даже странах. Многие из них 18 марта при этом появились на участках по месту регистрации, но и закономерно не нашли себя в списках. Кстати, в горосберкоме не отрицают, что основное число обращений касается именно таких казусов. Обращения поступали по недостаткам работы со списками. В том числе в этих обращениях 36 жалоб, И поступали обращения по недостаткам при применении механизма голосования по местонахождению». В общественной организации наблюдатели Петербурга сейчас подробно следят за заседаниями по обращениям и жалобам избирателей. Впрочем, в основном считают волонтеры на уровне территориальных комиссий, эта работа идет формально, да и запоздала. Наблюдатели отмечают, в отличие от предыдущих выбранных кампаний, действительно нет вопиющих и массовых случаев вбросов или выдворения добровольцев, незамеченных волонтерами и нарушения при подсчете. Однако повсеместно сомнения вызывают данные появки. Ее, по мнению наблюдателей Петербурга, искусственно повышали, сокращая изначальный список избирателей, путем фейковых откреплений и другими способами. У нас в Адмиралтейском районе по сравнению с 1 январем число избирателей уменьшилось примерно до 15 тысяч. И это все было распределено между всеми комиссиями. И было представлено как уведомление из администрации об убытии или о смерти. Где все-таки их несли, то получался странный феномен, что приходили люди, которые якобы убыли, или которые якобы умерли. Добавлю, в территориальных избирательных комиссиях продолжается разбор обращения избирателя. Итоговое заседание горизбиркома, куда граждане жалуются как вышестоящую инстанцию, состоится в ближайший четверг.